Приветствую! Добро пожаловать в проект G-Money сообщество, где люди развиваются и дарят друг другу денежные подарки. Меня зовут Сергей Сергей, я основатель данного проекта. Также являюсь автором системы G-MLM, практикум, богатый бедный сетевик, создал 5 онлайн-школ и десятки IT-инструментов, которые помогают строить тысячные команды и зарабатывать большие деньги. Также являюсь топ-лидером в MLM более 7 лет, специалист по автоворонкам, чат-ботам, искусственный интеллект, Система «Мы тебе партнера, ты нам 10% от прибыли». За вас работают воронки, чат-боты, искусственный интеллект, наши менеджеры, дают вам готового партнера в команду, а вы нам за это платите 10% от своей прибыли. Также создал комьюнити более 45 тысяч человек. Из них десятки тысяч людей прошло мою школу MLM, пользуются моими автоворонками, чат-ботами. И сотни довольных сетевиков, предпринимателей, которые зарабатывают больше 100 тысяч в месяц. Можно посмотреть в отзывах и кейсах. Я приглашаю тебя в наше комьюнити получить все наши инструменты, знания, прокачаться, выстроить огромную команду и зарабатывать большие деньги. Жми далее, смотри наши инструменты и наш жирный маркетинг, в котором вы также можете зарабатывать. Жми далее.